Всем привет! Сегодня покажу и расскажу про супер-доску, которая появилась в Latitude. Элитная доска для профи и для людей, которые выбирают лучшее качество. Twinsen Essential Excel эксклюзивное бельгийское качество. На эту доску также распространяется гарантия 25 лет. Раньше Twinsen была дороже, ощутимо дороже и сейчас для России выпустили одностороннюю модификацию и цена стала доступнее. Рассмотрим внешний вид террасной доски. Вот сейчас специально взяла другую доску, смотрите поближе. Новая Твинсон стала на 4 сантиметра больше, что создает совершенно иной эстетический вид террасы. Самое первое, что бросается в глаза, это, конечно же, европейские классические цвета, приятные. Вот постоянно хочется трогать, сама доска очень приятная. По цветам давайте покажу вам грецкий орех, лесной орех, кора, галька, тоже интересные названия, шиферно-серый. Лаконичный дизайн отлично подходит для современной архитектуры. И эта доска обладает уникальной антискользящей поверхностью, антислип. Это очень важно для тех, у кого есть дети, и те, кто заботится о безопасности на территории вокруг дома. Также эта доска отлично подойдет для зон вокруг бассейна. Сверху защита от хлорки и от химии для бассейна. Мы в Лазитуда поможем подобрать всю систему продукции Твинса. Хочу показать вам еще другую доску твинца, это двусторонняя, смотрите, вот здесь уже идет крупный вельвет и мелкий, также представлена в нескольких оттенках, и особое внимание вот этой полнотелой массивной доске, она прям такая, вот я ее сразу в руки беру, и она сразу ощутимо надежнее, она очень тяжелая, смотрите, подходит для мест общественных, для парков, набережных, также отлично подойдет для коммерческих целей, поэтому вот советуем присмотреться к этой доске. У нас в Латитуде представлено не только ДПК направление, но и множество фасадных решений. Пойдемте, покажу вам. Здесь представлены у нас в шоуруме широкоформатные образцы, HPL-панели, ламинам, рок панель эквидон, Также множество каталогов, которые вы можете получить. Таких каталогов очень много. Также фиброцементный сайдик кедрал, все расцветки. Так, уникальная штука картен. Также есть несколько вариантов заборных решений, фиброцемент, кедрал отлично переносит морозы, можно устанавливать прямо сейчас, Леонардо Стоун, ДПК доска, в общем вариантов много, решений много, поэтому приходите, будем ждать вас.